Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Адель Шамилова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. 22 иностранных студента облагораживают яльчик. КФУ и МУП «Метроэлектротранс» подписали соглашение. Ученые КФУ опубликовали результаты разработки, вызывающей гибель раковых клеток. Экспертная сеть «Давыдов Индекс» подготовила рейтинг упоминаемости СМИ ректоров российских вузов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров занимает третье место в рейтинге, улучшив свою позицию с пятого места. Отмечается, что на июль 2020 года ректор КФУ имеет 56 упоминаний в СМИ. А теперь к другим новостям. Ректор КФУ Ильшат Гафуров и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов подписали соглашение, о стратегическом партнерстве стороны приняли решение объединить компетенции в области автоматизации электротранспорта в рамках проработки совместных проектов по созданию беспилотной трамвайной и троллейбусной техники. Смотрим. 30 июля в Голубом зале главного здания Казанского федерального университета было подписано соглашение между университетом и МУП «Метроэлектротранс» о стратегическом сотрудничестве в области создания беспилотного электрического транспорта. И поэтому большинство тех наработок, которые представили ваше внимание, они как раз уже, это не просто какая-то идея, а это реально действующий образец, Перед подписанием соглашения генеральный директор «Метроэлектротранс» Асфан Галявов посетил Центр информационных технологий Казанского федерального университета, где ему были продемонстрированы уникальные технологии вуза в области беспилотного транспорта. Это беспилотные трамваи, троллейбусы, другая техника. А, также мы а, будем показывать демонстрации различных технологий, изделий, которые были бы интересны Казметроэлектротрансу, то есть, вот, ну, в общем-то, и рассматривать какие-то альтернативные направления сотрудничества. Напомню, что КФУ является одним из крупнейших держателей интеллектуальной собственности в области беспилотного транспорта на территории Российской Федерации. Мы уже а, давно занимаемся темой, у нас есть а, ряд уникальных решений, которые, ну скажем так, не повторены другими производителями, которые имеют, являются именно нашей интеллектуальной собственностью, и они достаточно хорошо подходят для того, чтобы автоматизировать, сделать вот беспилотным общественный транспорт, по крайней мере, какие-то вот части, те же самые вот, трамваи, троллейбусы. 22 иностранных студента КФУ отправились в учебно-здоровительный центр на озере Яльчик, чтобы привести лагерь в порядок. Департамент по молодежной политике КФУ отправил туда учащихся в рамках программы по временному трудоустройству студентов. О том, как проходит обычный день иностранных студентов на озере в лесах Мариэл, смотрите на наш следующий сюжет.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 Перед тем, как заселить студентов на территории центра, была проведена тщательная подготовка, в том числе обработали местность от клещей и комаров. Каждому студенту ежедневно замеряют температуру. На За территорию центра ребят не упускают. Эти меры предосторожности оправдывают себя, чтобы случайно не допустить распространения вируса. Обязательно медицинский осмотр. У всех проверяется температура, состояние здоровья, как у, как у, у сотрудников учебно-оздоровительного центра, так и у всех студентов.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 Уникальность препарата в том, что все здоровые клетки при этом сохраняются. О том, как работают нанотрубки, чем их заполняют и насколько они облегчат жизнь онкобольным, смотрите в нашем сюжете.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 приемом таблетки, mm -hmm. а несколько первых часов, а потом он практически не действует. Нанотрубки позволят избежать этой проблемы, высвобождая активное вещество постепенно. Можно рассчитать скорость, и у нас действие препарата будет осуществляться не вот таким вот взрывообразным характером, а постепенно, последовательно. В итоге мы можем снизить концентрации препарата.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 На этом все. В студии была Адель Шамилова. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч.